Буквально 30 секунд, пока в инстаграме у нас присоединятся люди, чтобы уже не повторяли какие-то вещи по второму, по третьему разу. будет так ну поехали у нас сегодня с вами совершенно удивительный поток а еще учитывая что я немножко поменяла тему изначально собиралась говорить о, о олимпиаде о нашем завершении олимпиады но да гремит это ноутбук вот так работает вентилятор и он нам нужен потому что с него идет инстаграм а, напишите приемлемо или это слышите, если это невыносимо, то мы будем отключать YouTube и проводить прямой эфир только по Инстаграму. По Напишите, пожалуйста. Ужасно, да? Тогда мы выходим из Ютуба. Те, кто заходили к нам, извините, потому что... Переходите на Инстаграм, потому что из-за звука ноутбука мы с вами не сможем насладиться... Да, взаимодействуем таким образом. Мы отключаем тогда Инстаграм. И сейчас, сейчас я отключу ноутбук, и этот звук прекратится. Так. поехали итак начали мы начиная с того что вообще изначально я сегодня хотела говорить об итогах олимпиады при этом я даже не смотрела закрытие по ощущениям Оно, ну достаточно такое как это сказать достаточно бледное и для его анализа возможно мы другое время найдем и рассмотрим более подробно но а события Олимпиады события, которые произошли вчера и продолжают происходить, это все, естественно, одна цепочка. И я сейчас начну с главного. А, с того, что а, когда были, было зимнее солнцестояние 2021 года, лета, которое праздновалось в Москве, в Измайлово, а, проводилось, а, где а, была сделана... Нам удалось совершить действия мероприятия, которое, знаете, вот как подходы к штанге бывают, да, это был второй, как минимум, подход к штанге. Оба подхода были в Москве, первый был в 2016-м. Мы тогда подошли и не подняли эту штангу, но сделали, совершили другие действия, тоже полезные, по развертке, по последствиям тоже полезные. И получили соответствующее отображение, даже в виде истории других там каких-то школ ясновидящих, которые рассказывали, что в Москве вдруг появилась некая обережная сфера, и начали строить версии о том, откуда она взялась. А мы точно знали, что мы ее в декабре 2016, в зимнее солнцестояние, эту сферу делали, как мы ее делали, на что мы опирались. Вот, и поэтому для нас эти отображения были совершенно очевидны. Но только проведя спустя, получается, там, 17-18, 19-20, 21-й, спустя пять лет, да, следующую встречу в Москве, потому что предыдущие празднования у нас проходили декабрьские врата в других, в Подмосковье, а это именно юридически в Москве, вот впервые за пять лет. И мы вышли на ту же самую штангу, и второй рывок оказался успешным. Нам удалось развернуть дополнительное поле, его активировать, его провести, если так, говорить о божественных пантонах это второй пантеон Дыя, если говорить, судя по отображениям, по тому, какие поля и структуры были активированы, это астральное поле, это управление реальностью, это поле сновидений, это доступ к достаточно интересным силам и возможностям, и 22 декабря 2012 года этот процесс был запущен, и эти врата были открыты 22.02.2022, то есть сегодня эти врата закрываются. Что же это за кусок, что за поток был вот между этими 22 числами? Кто участвовал в вебинаре 25 Декабря те знают э, и, наверное, помнят основные темы, которые мы затрагивали, во что мы вкладывались. А у нас фигурировало воссоединение, собирания земель, соединение того, что называется Советский Союз 2.0. Э, это э, отличается от того Советского Союза, то есть там э, конкретно на принципах соборности на принципах равноправия и, и в то же время приоритета русского народа, как, собственно говоря, основателя русского государства. То есть там были прописаны и оформлены совершенно конкретные позиции, которые мы запустили в формировании. 25 декабря, это не просто католическое Рождество, это день начала движения Солнца. Вчера, 21 декабря, 21 – это Ерила. Ерила это тоже солнце, молодое солнце, да, в его полной абсолютной силе. А именно в день Ерилы подписываются документы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик. А указ, номер указа, который подписан, имеет семьдесят один. Семьдесят по божественным пантонам это травич. А травич это у нас радость радость роста. Радость роста и отсылка, потому что это уходит у нас на июнь, летнее солнцестояние, которое у нас планируется в Рыбинское водохранилище в тех краях. Вот, то есть, что это за врата, что это за поток? Это некое поле возможности, то есть, мы открыли, вот этот, вот этот астрал пошел работать, мы открыли поле возможности формирования реальности, некого, некий замысел, оформленный нами, еще раз, 22 и 25 декабря пошел в развертку, Конечно, сказать, что вот только такие мы молодцы в этом участвовали, я не могу. Я могу просто говорить о том, что я, чему я была свидетелем, чему я была участницей. Исходя из этих знаков, мне очень понятно то, что происходит сейчас, и то, что делает Владимир Владимирович. Он а, очень, я бы сказала, четко понимает а, вот эти вот самые механизмы космические взаимодействия открытых энергий, их ну, использует вообще наши научились, например, использовать великолепно символику, и ты успела выложить это фото с Лавровым на, фото, на, на, на фоне писца, да, это где-то, я не помню уже, в декабре, в декабре, по-моему, появилось это фото великолепное, вот, на фоне полного, да, упитанного писца, при переговорах с нашими партнерами это был сигнал, сигнал был получен, то, что вы видели, что кинулось какое количество к Путину на переговоры, звонки и все прочие, завершилось вчера подписанием документа о признании ДНР, ДНР ЛНР по их документам, ну вот принятым, а у республик принято, и их установочные документы, простите, неточный язык, у меня нет перед глазами, как точно называется, очень много материала, которые сейчас нужно собрать в некую единую картину. Они, республики, по границам Донецкой Луганской области принимались документы о создании, то есть частично сейчас эти территории заняты украинской армией, но по, собственно говоря, Россия признала их в тех границах, которые они сами себя обозначили, они себя обозначили в границах э, больших, чем есть сейчас. А, вот. Поэтому, когда меня спрашивают, что будет, я говорю, что, ну, скорее всего, будут военные действия, они будут достаточно локальные, просто отыграют до границ э, юридических э, Донецкой и Луганской республики, по крайней мере, на некое обозримое э, будущее. А, э, поток использован очень сильный. Еще раз, третий раз начинаю говорить о том, что же это за портал. Это портал формирования замысла, зарода, будущей развертке реальности. И совершенно очевидно, друзья мои, что здесь вот мы без Олимпиады не, про, не, не обойдемся, потому что именно приезд Путина а, в Пекин на открытие Олимпиады а, совпал, как вы знаете, с подписанием документа беспрецедентного. На самом деле мир изменился не вчера. Вчера это был такой яркий шаг, важный в том числе для жителей Донецко-Луганских а, республик, для русских людей, которые 8 лет жили в большой неопределенности и опасности. Вот, да, и, ну и для нас, как для русских людей, которые наконец-то ну, увидели здравую, твердую руку и волю нашего руководства. Если кто помнит выступление Путина про прививки, когда он что-то рассказывал о том, как ему что-то покапали в нос и что-то укололи, выглядело почти маразматично, выглядело очень слабо, было ощущение, что этот человек слабо, вообще в представляющий, въезжающий в реальность, и тогда мы я спрашивала наверх, да, собственно говоря, что происходит, потому что прям совсем не было энергии в его выступлениях, все выглядело бледно, мне пришел такой же ответ, который уже был, когда начиналась коронавирусная эпопея, что это поддавки, это изображение некого такого вот, ну, когда человек смиряется с неизбежным, да, что у него нет рычагов влиять на реальность, и у него там либо там погибнуть героически, но быстро, да, либо принять эту реальность, смириться с надеждой, что может быть когда-нибудь. Вот именно эту роль играл Путин. А мы вчера с вами увидели совершенно другого человека, но я напоминаю, что э, Лавров с песцом был сильно раньше, начали наши знаки просто великолепно выставляют, это гениальный Степ, когда-нибудь об этом напишут или снимут фильм, Кроме песца, еще было фото на, на фоне, если помните, по-моему, Макрон, он принимал на фоне фотографии, где русский летчик военный, американский военный, француз, в общем, вот союзники, да, союзники, которые победили фашистскую вот эту всю машину, вот, они там, по-моему, на фоне Красной площади большущая картина, они этими картинами начали разговаривать, начали разговаривать какими-то знаками, это совершенно прекрасно, друзья мои, это освоение образного плана, так вот, в момент, когда Путин приехал на открытие Олимпиады, был подписан документ некий, да, где было сказано о том, что сотрудничество России и Китая выходит на новый уровень, фактически был объявлен новый мировой порядок, Формира... бенефициарами, да, формирователями которого, в общем-то, были заявлены Китай с Россией. Там есть достаточно важные ключевые фразы, которые спрятаны за вот этой такой восточной много... многословностью, величивостью. Если вы поищете в интернете, есть достаточно внятная аналитика расшифровки с дипломатического политического языка на человеческий я напоминаю, что Китай, даже уже когда у нас э, начался период достаточно близких отношений, мы пошли в сторону Китая, Китай пошел в сторону России, Китай почти никогда не поддерживал в Собезе ООН э, э, декларации э, э, предложений России, а они в основном воздерживались. Также они воздерживались, когда были попытки э, применить что-то напротив России, Китай тоже в основном воздерживался, Китай прекратил это делать, было объявлено о том, что мы идем единым, а, а, единым потоком и, а, собственно говоря, уже есть прецедент, насколько я помню, а, прецедент о том, что а, Китай проголосовал а, в ООН точно так же, как и Россия, без воздержаний, то есть... А, это уже новая эра, это как раз то, чего так боялись американцы и там англосаксы, потому что вот еще туда Германию добавить, и, в общем, Беларусь уже с нами, Казахстану туда-сюда, скорее всего, не так много оставят для маневра рычагов, а то, что происходило на Украине с эвакуацией американского посольства во Львов, там, с уничтожением не просто документов, а принтеров, даже э, шреддеры были уничтожены которые стояли у них в посольстве. О чем это говорит? Народ сразу писал. Ага, значит, шредеры, прежде чем уничтожить информацию, они ее считывают. Значит, в шреддерах есть что-то, какой-то есть чип, который можно было каким-то образом достать, поэтому вся техника была уничтожена физически. Тоже очень много интересного происходило. Да? То, что дали эвакуировать а, гражданское население Донецкой и Луганской областей. Это говорит о том, что договоренности были достигнуты сильно раньше. И с Байденом Договоренности были достигнуты еще вот, когда были переговоры, по которым мало что было понятно. Уже тогда были предположения о том, что, судя по всему, Украина сдана, ими, естественно, нам, а не наоборот. А, то есть в, в нашу пользу, есть еще уступки очень серьезные, но будет сохраняться покерфейс, будет сохраняться риторика, если обратили внимание, например, все время звучало, что если, Укра... если Россия вторгнется на Украину, нападет на Украину, то «Северный поток-2» будет заморожен, вот, а вы понимаете, у этой фразы есть вторая часть, а если не вторгнется, он автоматически начинает работать. И а, да, есть, сейчас просто происходит некая смена картинки, где нужно психологически поменять настрой, когда происходит большая долгая эмоциональная накачка, ее нужно куда-то деть. Так вот, друзья мои, вот этот вот портал а, с 22 декабря по 22 февраля был использован нами а, вместе с китайцами. А, это, в общем, достаточно своеобразный партнер, но а, у него есть большие, а, хорошие, сильные стороны – не будем сейчас говорить о второй стороне этого марлезонского балета, но сильная сторона в том, что, например, когда к власти пришел Хрущев, Китай резко прекратил, очень сильно охладил отношения с Советским Союзом. Это факт. Почему? Прям было сказано о том, что к власти пришли коллаборационисты, к власти пришли предатели, которые обязательно произведут реванш, отыграют ситуацию обратно, то есть обратно от социализма, Сдадут страну именно последователи, потомки Хрущева. Хрущев был украинцем, западенцем, и Горбачев тоже украинец. И страна была сдана именно этими людьми. И договоренность была именно с Горбачевым, первоначально достигнута, и многоходовка там с Ельциным. Это все тоже было предварительно простроенный сценарий, на который наши товарищи руководители согласились. А, поэтому сейчас, почему они начали партнерировать? Потому что они увидели, что а, Путин и его команда отвечают за свои слова, а, делают действительно то, что сказано, не нарушают своих обязательств, а, придерживаются неких принципов, которые, я напоминаю, что там а, коммунистическая партия до сих пор руководит, и хоть там этот капитализм достаточно далеко проник, а, тем не менее основная идеология коммунистическая, она никуда не делась она просто видоизменилась под те условия, которые, они, они оказались чем-то гибче, они смогли, не, не отказавшись от своего основного пути, найти способ мимикрировать, встроиться в этот мир, понятно, что их использовали фактически как рабов, и они с этой позиции, вы же понимаете, что на данный момент они уже какое-то время, я не знаю сколько точно, это знают только очень хорошо осведомленные люди, Сколько Китай является первой экономикой мира? Когда Европа говорит о том, что нам а, сейчас перекроют некий высокотехнологичный доступ, ребята, а что из этого вы производите у себя? Почти все производится в Китае, а мы, а, русские с китайцем, братья навек. Ну, по крайней мере, сейчас именно это мы наблюдаем. И э, по, если, если, посмотрите, Америка говорит на уровне э, Украины, на уровне Европы, их сейчас что интересует, грабануть Европу по полной, да, и э, устроить как можно больше проблем России для того, чтобы ее сдержать, потому что русский э, с Китаем э, и новый шелковый путь э, очень опасно для американцев. Потому что их задача сейчас провалить весь мир хаос, и тогда они со своим гигантским долгом выскакивают в дамки, как они это уже делали дважды. Они хотят провернуть это третий раз, но есть люди, которые все-таки пусть и два раза наступили на грабли, но некие выводы сделали. Судя по всему, это а, Путин и его команда. И э, Синзепин, и э, его, его тоже команда, да, вот они эти выводы сделали. И судя по всему, есть там много признаков Венесуэла в том числе, что э, эти, вы, это уже есть, есть некая, некая команда государств, которые э, противостоят э, вот этой самой великой и прекрасной идее жахнуть весь мир, погрузить всех в хаос, в нищету для того, чтобы Америка снова стала великой. Вот и это совершенно прекрасно. И здесь вся история с Донбассом про то, что это не получается, получается что-то совсем другое. И это другое благоприятно для Руси, для Москвы, как центра нашей родины, столицы, благоприятно для Донецка, который сегодня прочитал, назвали сердцем России. Ну хорошо, по крайней мере, ну, я с радостью принимаю душой этот регион, этих людей. В семью обратно, хотя они оттуда, в общем, наверное, и никогда не уходили. Так вот, российские предложения о групповой безопасности, о международной безопасности, поддержке Китая, которая была получена, концепции, которые были озвучены в начале Олимпиады Пекинской, они касаются всего мира. Американцы говорят о России как агрессоре и об Украине. Чувствуете разницу, масштаб России с Украиной или мировые процессы? И вот этот вот сегодня завершающийся поток был использован Владимиром Владимировичем. Что еще произошло? Ну, вот кто-то волнуется, что хлеб подорожает или еще что-то. Думаю, что нет. Ну, смотрите, уже даже доллар начал отыгрываться. Еще раз повторю, прежде чем совершить то действие, которое было совершено 8 лет, как минимум на самом деле больше, шла подготовка к тому, чтобы те действия, которые а, совершает наше государство на внешнеполитической арене, не повредили нам, его гражданам, а, чтобы у нас сохранился нормальный человеческий уровень жизни, доступ к перемещению, отдыху. И э, всему прочему, обратите внимание, как, э, обратите, это Китай не высказывался, потому что сейчас происходит, а предыдущие мероприятия уже были, где Китай э, выступил на нашей, на нашей позиции, простите, я еще раз, это прям надо вот такое много листов держать, потому что каждая конкретная новость, чтобы она точно была, но это уже произошло, потому что, э, собственно говоря, коалиция России с Китаем состоялась не вчера, Просто документ был принят и официально обнародован именно во время начала Олимпиады. Олимпиада закончилась. Это было важно для Китая. И вот здесь, сейчас, немножечко мы возвращаемся к Китаю и Китайской Олимпиаде, потому что там была очень интересная вещь. Наверняка вы обратили внимание, как сильно англосаксы просто, я не знаю, костьми ложились, чтобы, например, наши девочки Валиевой не дать золото за а, фигурное катание, да, и как следствие а, поставить под сомнение победу нашу в команднике, а, где американцы стали вторыми. И американцы даже хотели, там, хрен с вами, дайте нам медали хотя бы серебряные, но им отказали, никому медали за командный зачет не дали. За это совершенно было дикое, беспрецедентное по наглости, по, по, по, по какому-то беспределу, а, хамству, а, вот эта фальсификация с с допингом, да, где, представляете, вот уже же ими объявлено, кто не в курсе, что uh, уже тот же этот, этот вот арбитраж спортивный, да, они, uh, Камила не отстранена от соревнования, она и не была отстранена от соревнования, она может сейчас ехать на чемпионат мира. Uh, почему? Потому что uh, проба, в ней нашли остатки, то есть это остаточные следы препарата, который на самом деле для фигуристки не просто не помогает, он вреден, потому что сбивает ориентацию, какие четверные прыжки, когда у человека голова кружится, это невозможно. То есть принимать этот препарат, это бред, это шизофрения, никто его, конечно, не принимал. Следы, которые найдены в пробе, исчезающие малы на уровне погрешности. Это могло занесение, это решение их, да, о том, что занесение вот этого остатков следов, это могло произойти в лаборатории где-то кто-то чуть-чуть грязными руками, потому что вот какие-то молекулы единичные проникли, а, то есть, по-русски говоря, никакого допинга, ничего противозаконного в ее пробе найдено не было. Если они попробуют ее сейчас отстранить и еще какие-то там а, к федерации, к Тудберидзе, а, к ней применить какие-то санкции, то это уже международное право, юристы, это все доказывается, потому что ничего не. Не было, но тем не менее, скандал был раздут дикий, даже говорили, что марихуана была найдена у нее в пробе, то есть, чего только не писали, вот, то есть, причем на Западе была такая истерия, что люди, честные, хорошие, порядочные люди, искренне а, считали, что вот девочка попалась, это доказано, и это нечестно. Нечестные. Они показывали свое отношение к нечестности нашей федерации, потому что СМИ их убедили, что это факт, а на самом деле это не просто хайли-лайкли. Ими уже официально подтверждено, что никакой фактически допинга не было, да? Исчезающая малая доза, никак не подтвержденная. Сейчас вскроется проба Б, и скорее всего это все, ну, они постараются просто как-то затереть, замазать. Для чего это делалось? Еще раз, мы говорим о потоке с 22 декабря по 22 февраля. Почему-то было очень важно не дать нам эту, эту, эту, это золото. И я такая начала думать, хорошо, а почему так важно было? Вот и, и они постарались, знаете, как закрыть все пути, где мы могли это золото получить. А, наши в основном проскакивали на бронзу, на серебро. У нас много бронзы и серебра, и всего 6 золотых медалей по факту, да? А что такое шесть? Шесть – это славь. А что такое славь? Это мир наших богов-первопредков, истотный мир, где справедливость, честность, добро – а созидание, любовь являются вообще базовой энергией, то есть, как бы, это самые высокие энергии, самый такой чистый, светлый мир а, а, из всех имеющихся, то есть, наши, а, а золото, что такое? Золотая медаль, это символ солнца, посмотрите, сколько у нас про солнце. 21 Ерила поток, да, а, золотая медаль, это символ солнца, хорошо, а чего, чем тогда является серебряная медаль? А это символ Луны, Луна, это у нас привет драконам, это Металл ночи, да, и он обладает совершенно другими свойствами. А, кстати говоря, кто не знает, чем отличается живая вода от мертвой, мертвая вода, которая помогает исцеляться, да, но которая не оживляет, потому что она мертвая, а, а очень популярная была одно время, это серебряная вода, вода, в которой содержится много серебра. Серебро является антисептиком естественным, да, а, и, и вот такой вот серебро применяют против вампиров. Вот, вот свойства серебра в чем? А, а у нас больше всего бронзы. Я такая думаю, хорошо, а что же такое это бронза? Бронза – это сплав меди соловом, насколько я помню. Поправьте меня, если я что-то не то говорю. И бронзовый век, если вы помните даже по официальной истории, был до Железного века. Мне как-то попалось выступление одного металлурга, который сказал о том, что, ребят, мне очень стыдно, я сам много раз повторял глупость, которую мы все учили в школе, что вот был такой первобытный бронзовый век, потом технологии стали более крутые, наступил железный век, значит, а вот потом уже наш современный, когда там стали все остальное, он говорит, на самом деле железо плавить гораздо проще, технологически это легче, чем получение бронзы. Бронза это более высокотехнологичный процесс. И а, а, железный век должен был предшествовать бронзовому, но мы понимаем, что речь идет о том, что бронза, это а, бронза относится много артефактов до потопного времени, то есть это вообще цивилизация, до катастрофной цивилизация, где медь и бронза, так же как и золото, впрочем, очень активно применялись, бронзы было много, а, вот пишет, что а, а, ее а, вообще все, все, например, скульптуры, которые дошли до нас в мраморе, это копии. А, а настоящие скульптуры были в бронзе, но они не дошли там. У нас бронзовые колокола и так далее. Технологии, а, многие технологии, вот эти самые там некие совершенные, там, да, прекрасные, а, они применяли бронзу. И Именно бронза у нас получилась больше всего. С точки зрения того, что вот, но смотрите, попадание в поток солнца у нас, по золоту мы девятые. Девятка – это твердость и божественность. По совокупности медалей мы вторые. Бронзы, по-моему, у нас вообще больше всего. И что я понимаю? Я понимаю, почему англосанцам так важно было не дать нам золото. А, для чего проводятся э, Олимпийские игры? Это добыча ресурса, энергетического ресурса. Идет распределение между странами, кто сколько добудет, некой вот этой солнечной энергии для того, чтобы ее реализовывать в формировании реальности. А, в таком случае, что мы сделали с вами, друзья мои, что сделала наша команда «Рок»? А, она а, добыла золото мало, но а, попали в точку, потому что это золото высшей пробы золото высшей пробы, это шестерка, это славь, это поток, прямой поток божественных первопредков. И для меня бронзовые медали, как отсыл к, к допотопной цивилизации, лично меня, мне это дает ну, некое подтверждение в правильности сделанных выводов. И несмотря на то, что Олимпиада оставила очень двоякие ощущения и впечатления, я мало что смотрела из этого всего, а, тем не менее, мистериально, вот это знаете, дайте мне точку опоры, я переверну весь мир, точное понимание, более, более глобальная, правильная картина, концептуальная картина реальности позволяет меньшим количеством решать более качественные, высоковибрационные задачи, что с моей точки зрения и было сделано нашей олимпийской команды. А, про белый, во-первых, чем вам Чайковский хуже про, почему под белым флагом и без гимна а, значит, про белый флаг отдельная история а, к сожалению, сейчас быстро скажу но эта тема требует вообще отдельной расшифровки Дел еще раз, Олимпийские игры возобновили как средство мистериального розыгрыша некого энергопотенциала когда страны отправляют лучших из лучших спортсменов то есть самых сильных, самых быстрых, там самых каких-то еще, там самых-самых, они соревнуются между собой, и тот, кто всех побеждает, получает золото, как некое, вот как давали ярлык на книжение, да? Вот некий ярлык, благословленный солнцем, некий сгусток энергопотенциал для возможности проводить, материализовывать, реализовывать свое видение мира. В этом плане то, что было сделано в Сочи в 2014 это, это до сих пор потрясающий феномен, когда мы заняли в командном зачете первое место, которое, между прочим, до сих пор осталось у нас, потому что медали, которые отобрали спортсменам, потом тихонечко все вернули. И поэтому мы до сих пор в сочинском зачете остаемся на почетном первом месте. Да, это была домашняя олимпиада. И мы на своей земле тогда очень мощно качнули поток. Вы вспомните, какой подъем энтузиазма был после возвращения Крыма. А Крым к нам вернулся после Олимпиады. То, что мы не допустили в эту Олимпиаду войны, которую нам пытались навязать на 16 число, еще там на какое-то назначали с Украиной, это говорит о том, что сейчас все происходит не по их сценарию. Руль в наших руках. И мы его удержали, несмотря на маленькое количество Золото от наши, по отношению к той же Норвегии. Что касается белого флага, друзья мои, изначально а, соревновались команды а, неких там олигархов того времени. И были основные цвета. Каждый цвет представлял некую концепцию, некую идею. А, цвета флагов, а, а, ой, цвета олимпийских кольц – это отсылка к той традиции. Соответственно, -то, все цвета мы с вами знаем. Это белый, это черный, красный, синий, зеленый. А, желтый еще, по-моему, да, вот, все эти цвета в разной комбинации представлены а, в флагах разных государств. А, соответственно, белый цвет включает в себя все цвета, вы знаете, черный и белый включают в себя в цвет, все цвета радуги, да, а, и в этом плане только белый цвет сильнее, чем любое многоцветие. Почему так это... А, еще надо разбирать по геральдике. Да, ну просто представьте себе, что какая-то команда представляет одновременно три разные э, структуры. Или какая-то команда представляет одну структуру, и эта структура главная. П Посмотрите, э, что будет сильнее. А почему на самом деле мы выступаем без флага? Я думаю, что э, следующий флаг, который поднимется на Олимпийских играх, это будет красный флаг возрожденного Советского Союза. Потому что э, ООРФ, которая э, не прошла повторную регистрацию, не является юридически а, правомор, правомочной, представлять а, Россию, а Советский Союз а, Россия является правоприемником юридически Советского Союза. Поэтому а, для того, чтобы легитимизировать а, нашу территорию, я напоминаю, что а, американцы перестали нам выдавать а, визы, объявив о том, что мы являемся лицами без, без, без земли. У нас нет территории. У граждан России по американским законам нет территории. А кому эта территория принадлежит? Она принадлежит... А, это потому, что ОРФ нелегитимно, Но легитимен до сих пор Советский Союз. Легитимны граждане этой территории. А, но для того, чтобы это юридически оформить, это требует еще определенного времени. И движение в эту сторону идет. И просто нашим ребятам, в том числе там всем этим олигархам и прочим гаврикам, им особо некуда деваться. Им либо сдаваться вместе с землей, заводами, фабриками, деньгами, и все это сдавать полностью с потрохами, или возрождать. У них особо нет шансов юридически. Международное право, истинное международное право очень сильно отличается от того, что нам рассказывают по телевизору. Как говорил профессор Преображенский, не читайте советских газет перед обедом, никаких других нет, никаких не читайте. Информация основная сейчас добывается не через телевизор, и э, очень потрудиться нужно, чтобы добыть ее через интернет. По крайней мере, есть какие-то совсем крохи э, того, что имеет смысл учитывать, э, чтобы понять, что происходит на самом деле. Значит, еще раз поздравляю, дорогие мои, э, с тем, особенно тех, кто участвовал в процессе э, в декабре, э, с тем, что этот поток прошел, очевидно, в с разверткой в нашу пользу, а, развертка замысла по возрождению справедливого мироустройства, построенного на соборном, а на принципе, соборного взаимодействия уважения для, Вот а, для меня справедливость и соборность, это две ключевые вообще базовые идеи, были заложены 22 декабря. А, Путин... А, приняв, легитимизировав ДНР и ЛНР, на сегодняшний момент уже шесть стран их признали. Это уже с точки зрения международного права признанные государства, состоявшиеся государства юридически. Понимаете, он тоже восстановил очень сильную справедливость. И мне кажется, нельзя не чувствовать вот этого правды, большой правды за этим. Будет ли легко нам? Вот знаете, еще... Есть люди, которые меня смотрят, и которые не дадут соврать. Еще несколько лет назад я говорила, друзья мои, там, вот это вот понедельное уровне жизни было за последние несколько лет, но ну, это очевидно, да, оно было. А, как бы хорошо это или плохо, это, конечно, это неудобно. И я говорила, ребята, вы не понимаете, деньги уходят на то, чтобы избежать большой войны. Это где-то вооружение, это новые технологии. Причем в основном это все неизвестно, это все закрыто от... Но от нас, как вот от большинства обывателей, информации в открытом доступе нет и правильно нет. А, потому что а, вот только сегодня представители американской разведки пожаловались, что им стало очень трудно добывать информацию от а, правительства, от властных структур России. Это говорят люди, которые 20 лет назад... А, писали нам Конституцию, писали нам все законы. У нас есть законы, плохо понятные на русском языке, потому что их на коленке, так же, как и на Украине, во всем постсоветском пространстве, переводили с английского, потому что английские, американские, консульта, американские консультанты, цирушники, сидели консультантами, до сих пор а, а, они еще сидят много где. Их только недавно убрали от армии. Они ходили, открывая с, с этого с носока, Секретные объекты все были в доступе, ядерные вооружения, электростанции были все в доступе, наших американских советников. Мы были абсолютной глубокой колонией. И вдруг они говорят, что им становится трудно добывать объективную информацию, друзья мои. А мой прогноз, вот сейчас он будет, знаете, таким может быть безбашенным. Могут быть скачки доллара, скачки там чего-то продовольствия, могут быть. Надолго? Нет, ненадолго. Почему? Потому что мы все делаем правильно, потому что сила и правда за нами, потому что формирование на тонком плане вот в этом портале произошло в нашу пользу, и я горжусь тем, что я вложила тоже вот насколько посильный труд могла вложила в это формирование. Что нас ждет? Нас ждет процветание, нас ждет наведение порядка на собственной земле, нас ждет исчезновение... Скорее всего, тихо и незаметно все эти коронавирусные байды. Вы видите, что Татарстан отменяет QR-коды, а, а питерский губернатор идет на, на попятные, это самые такие одиозные товарищи. Уже несколько регионов запретили въезд мигрантам а, и закрывают доступ к, к, к вакансиям. А, могли ли вы это представить еще несколько лет назад? Можете ли вы вспомнить, Почему так много пили русские 10-15 лет назад? Кто забыл, я напомню, из-за полной безнадежности, из-за ощущения захвата страны, из-за полного бесправия, беспредела, в котором мы жили. То, что сейчас возмущает людей еще 10-15 лет назад, было нормой обычной. Опасность выхода вечером на улицу, вероятность грабежа, стрельба в центре Москвы – это все было театры в Москве в 90-е, начало 2000-х, свои представления переносили на более раннее время, потому что вечером было опасно. Кто забыл, напоминаю, дорогие мои, это было на нашей памяти, на нашей жизни. Мы от этого отвыкли, сейчас мы возмущаемся, мы возмущаемся, потому что об этом массово начали писать. Зачем об этом массово начали писать? Потому что пришло время приводить Эту зону в порядок, потому что пока им аккуратно дают понять о том, что, ребята, ваше время кончилось, либо вы а, ведете себя прилично, либо вы будете а, у, убраны с этой территории. Даже те, кто получили гражданство, рассматривается закон, облегчающий лишение гражданства а, тем гражданам <coughs> на России, которые его получили за вот это вот время, да, а, человека становится очень легко лишить гражданства в случае правонарушения. В случае нарушения законов Российской Федерации, России, это все, смотрите, какая ск скорость изменений, и это только вот это сегодня у нас закрывается вот этот поток, но это что? Это произошло некое формирование замысла, такой зарод, вот этот зарод, а вот этот вот зигота, да, из которой должен родиться ребенок новой жизни, а вот это вот вот это вот формирование произошло. Дальше что идет развитие? Рождение, рождение – это будет уже официальное объявление а, других правил игры. Еще раз повторюсь, то, что было заложено, это а, на принципах соборности, на принципах справедливости, а, на принципах честности, а, созидательное развитие. Все – это и образование, это и а, медицина, это и а, социальные лифты – это и, э, в принципе, чистота, культура, культура и так далее, и так далее. все сферы жизни. А, мы будем этому свидетели. Когда я лет 15. После Мюнхенской речи Путина я сказала: ребята, все, а, скоро Россия встанет на ноги, встанет с колен и заявит о себе. На меня смотрели, даже люди хорошо ко мне относящиеся. Знаете, вот так вот, что я брежу, галлюцинирую, и, в общем, адекватно ли я жизни. А сейчас мы к этому привыкли, мы привыкли к тому, что к Путину а, пачками ездят а, все представители, что он определяет международную политику, что плевать, он хотел на, на санкции, какие-то страшные заявления ужасного, там, Байдена или еще кого-то. Мы к этому незаметно для себя привыкли. Поэтому русский народ перестал пить. Потому что в нашей жизни появился смысл. Потому что забрежил свет. И вот в это сегодня, друзья мои, мы с вами можем еще раз вложиться. Вот да будет свет, да будет мир, да будет счастье на нашей земле. Если кто-то по каким-то причинам, какие-то силы не понимает, что наша сила уже такая, что э, все равно будет так, как мы выбрали. Может быть, какие-то где-то конфликты будут происходить. Но э, это... Не потому, что мы этого хотим, потому что, ну, есть какие-то неизбежные вещи. Тоже есть свидетели, когда в 14 я сказала, что с Донецком будет кровь, будут жертвы, и что это быстро не решится вопрос. И если смотреть мистериально, почему? Потому что это некое вот искупление кровью, которое произошло, Каких грехов? Это не ко мне не ешь, назначаю кто что как, да, это есть некое отступление какой-то территории, какие-то согласия, которые были даны вот как массово, да, некие компромиссы, которые вот этой кровью были искуплены. И когда это произошло, и когда критическая энергетическая масса накопилась, произошло это признание ни раньше, ни позже. Если где-то в каких-то территориях вот это загрязнение энергетическое будет критично, Будут какие-то конфликты, они, к сожалению, неминуемые, это вообще не зависит от политики, там, России или еще кого-то, это процессы более высоких, более глобальных, э -э каждый из нас есть живая божественная душа, которая пришла сюда для своих уроков, и если некие души на какой-то территории делают какую-то массовую ошибку, что мешает их дальнейшей эволюции, война – это способ очищения. Мы сейчас тоже с вами проходили свою стадию войны, а чем все, что происходило последние два лета, отличается от военных действий с запретом выходить из дома, с запретом передвигаться по собственной территории, даже фактически с запретом покупать новые транспортные средства для некоторых э, масс населения, а это сильно отличается от военных действий, скажите, пожалуйста». И внутренние выборы, и пробуждение духа, которое происходит у людей в России, только набор некой критической массы позволяет, например, Путину или другим людям, понимающим, обладающим некими большими квалификациями, полномочиями на управлению реальностью, двигать эту самую реальность. Один в поле не воин, друзья мои. Поэтому... Вот, поэтому, это я прочитала, что написали, вот, поэтому еще раз поздравляю вас, поэтому предлагаю присоединиться ко мне вложиться в некой вот такой поток э, радости, уверенности, э, чистоты выбора, чистоты внутреннего выбора, конечно, за это есть ответственность, этому надо соответствовать, не просто так сказать, ой, мы за все хорошее против все плохого и с флагами побегать, нет, это внутренний выбор, это внутреннее состояние, которое удерживается, Которую надо вкладываться, которому нужно соответствовать. Но и награда за это приходит свыше: в виде будущего наших детей, в виде счастья жить на своей земле, где мужчина это мужчина, женщина это женщина, семья это семья и где у мира и у человека есть будущее. Я поздравляю вас от всей души с этим днем. Я очень рада о том, что у нас это получается, это происходит что я. Свидетель и участник этих событий – это великие события. Наши дети и внуки будут читать об этом в учебниках. И, наверное, их немножко сердца будут замирать о том, какие великие времена мы живем. Ну и напоследок хочу напомнить, что большая часть жителей Советского Союза сами выбрали свою судьбу, когда гимном 80-х-90-х стала песня «Перемен». Помните, да? Китайцы говорят «Не дай Бог жить в эпоху перемен», а мы захотели в нее жить. Так раз уж мы в нее живем, пусть эти перемены в результате сделают мир лучше, нас добрее, а будущее прекраснее. С вами была Людмила Осипова. Всего вам самого лучшего. До новых встреч!